приветствую я елена рада что зашли есть такая тема сегодня что в судьбе в ближайшем будущем позиции будет три буду смотреть на картах ленорман они очень здорово показывают все какие-то нюансы которые нас интересуют по жизни и отношения, и работы, и здоровья, и, возможно, врагов каких-то, что-то что такое, если кому интересно. А сегодня мы будем смотреть, ну, как бы такой экспресс-расклад, что в ближайшем будущем чего ждать, что такое удивительное, может быть, неожиданное будет в судьбе. Догадываем, смотрим на карты. Позиция номер 1, номер два. Номер три. Интуитивно смотрим и загадываем. Расслабляемся при этом, особо никаких напрягов не должно быть. Возьмите себе чашечку кофе, возьмите какую-нибудь вкусную конфетку, не знаю, подумайте о чем-то приятном. Потому что когда мы приятное представляем, то у нас и в жизни-то поприятнее сразу становится, не правда ли? Наш Я думаю, всем уже хватило времени. И возьмем первую карту. Хм. В ближайшем будущем у вас появится какой-то судьбоносный друг. Да, это будет мужчина, мужчина по судьбе. Сначала он будет с вами общаться как друг по этой карте, собака. И в ключевом плане у вас могут быть даже какие-то вместе дела быть, проекты, может быть, по работе что-то такое завяжется, знаете, Возможно. У кого-то, может быть, это будет друг, которого вы уже знаете, так как здесь позиция общая. И я могу сказать, что эти отношения вам очень приятны. И мужчина смотрит на карту судьбы. Скорее всего, он считает вас, вас уже своей судьбой. Да, выходит карта женщины следующая. Видите, как они гадают мощно. Или я их чувствую. Ну, это... Дело в том, что, когда выходят вот такие сочетания карт, это точно могу сказать, что мужчина думает о вас постоянно и вы идете ему как судьба. А следующее, что у нас еще ждет? Так, уже неплохо расклад начался. Что у нас еще плечевое? У вас будут новые сексуальные отношения и много работы. У кого-то отношения сексуальные, у кого-то работа. И они будут ключевыми. То есть они действительно вам принесут много интересных, новых каких-то ощущений. И закроют ваши какие-то мелкие, ну, знаете, как стагнации, как недовлетворение в вашей жизни. То есть ваша судьба вот по этой карте, да, в слиянии с этой карты судьбы, вот эта карта говорит о том, что какие-то заморочки, которые вам не нравились себе самой, эти отношения поменяют, раскроют какой-то потенциал ваш, который вы раньше себе даже не видели. Если мы говорим о работе, то у вас будет повышение по службе, вам предложат какие-то новые перспективы. Это очень удачная позиция. Я вас поздравляю. Также могу сказать, что для многих проиграется, что если вы женщина сейчас смотрите меня, то вы станете где-то на каком-то предприятии боссом, потому что вас выберут коллективом, куда-то в какой то ипостась да, руководителя. Очень удачная в этом плане позиция. И вот последняя крайняя карта в раскладе рыбы говорит о том, что этот союз с мужчиной будет очень чувственный. Мужчина идет чувственный. И если мы говорим о работе, и об отношениях, то здесь позиция, что вы уже никогда не будете переживать из-за денег, потому что здесь много было, кстати, энергетики прослеживалось сейчас мне, что многие люди переживают из-за финансового положения. У вас все наладится. Ключевая будет какая-то, скорее всего, в мае у вас будет, Ключевая перемена, что появятся отношения, денежные какие-то перспективы откроются, новые, да, и они будут по судьбе. На обороте у нас карта клевер, удача. И мужчина этот, и вы для него удача, и он для вас огромная удача по судьбе, и ключевые какие-то удачные проекты у вас состоятся. И самое главное, у вас будет легко идти с заработок вы не будете заморачиваться, вам не надо, будет очень сильно экономить, потому что здесь прослеживается по карте гроб, что вы были закрыты именно в денежном канале. Ну что ж, я поздравляю тех, кто э, занял первую позицию, она была реально очень крутой. Давайте возьмем вторую позицию. Здесь карта свидания. Самое ключевое, что у вас будет вот в ближайшем будущем, это свидание. Кто-то к вам стремительно бежит, стремительно идет. Сейчас мы посмотрим, что именно. Свидание. Свидание также еще может означать открыть дорог на что-то. Мы сейчас посмотрим свидание. что. Так. Хм. У вас будет свидание в доме в каком-то, скажем так... Более вот карта букет, поэтому покажу вам свидание в каком-то очень красивом месте. Не обязательно это дом, это может быть театр, ресторан, где вас будут а, красиво за вами ухаживать. Особенно по вот карте оборота а, корабль. Это будет романтическое свидание, ключевое, что вот вас ждет. Давайте еще посмотрим, кроме свидания, что еще вас будет ждать. Так. Опять-таки, вот опять эта карта вышла. Ну, карты меня гадают, поэтому не удивляйтесь. Они всегда скачет, выскакивают. Карта романтики. Самое ключевое, что будет в вашей жизни, романтика. У вас уйдут сомнения в каком-то человеке, которого вы э, знаете по карте дом достаточно давно. И вот карта лилия завершает расклад. Она говорит о том, что сомнения уйдут и сменятся на карту верности, благородства его каких-то поступков. Видите, открытие дорог. Вы можете не сомневаться в этом человеке, который придет и позовет вас на свидание. Что ж, вторая позиция здесь была полностью любовная. Здесь не было ни о работе, ни о каких-то там не здоровье, ни о чем таком не было. Третья позиция. Карта якорь. Здесь абсолютно все что, все что, у вас есть вопрос, да, какой-то. Здесь все со знаком плюс, со знаком ответа да проигрывается. Постоянство. Вот якорь это постоянство и ответ да. Вот чтобы вы не спросили какой внутренний вопрос не задали, это постоянный знак. Либо постоянная какая-то стабильная ситуация где-то, да. Вот давайте посмотрим где. Так, в чувствах я вижу, вы очень переживали, видите, Луна сердце вы переживали за какого-то человека возможно это не обязательно любовник любовница ну, в смысле для любви да это может быть могут быть какие-то родственные связи почему это могут быть а, просто вот а, такое знаете состояние тревожного сердца было что вот непонятно что дальше он нас закрыли там заточение самоизоляция вот это вот все уходит Почему? Потому что карта стабильности, она основная выпадает, она говорит о том, что да, да, уже беспокойное сердце, это уже все в прошлом. Ну и карта любви, конечно же, да, да, карта солнца, проясняется вся ситуация, скоро прояснится любой вопрос. Вот в данной третьей позиции здесь я чувствую энергетикам, люди спрашивают не только на чувства. Здесь чувство жаркие, пылки, если вы спрашиваете о любви, любит ли партнер, он или она, это не важно сейчас в данном случае. Здесь успех в работе, будет проигрываться, здоровье поправится, либо материальное положение. Вот И смотрите, скоро, карта коса, пришло время. Пришло время вот, почувствовать эти удивительные пылки, какие-то, может, признания, получить стабильность в отношениях, потому что на обороте карта судьбы. Здесь вот четко идет стабильность, стабильность. Давайте еще одну карту возьмем, проверочную. Да, вот для работы, вот я говорила о работе. Ваше одиночество, ваше одиночество заканчивается. Вот оно. То есть скоро э, нам действительно откроют не только наши границы, да, но и границы нашего общения, естественно, потому что общение никогда не строится на мобильных девайсах, девочки, мальчики, потому что, ну, это, мягко говоря, ну, смайлики – это хорошо, но мы сами прекрасно понимаем, что душевное сердце и телесного прикосновения не заменит никакой самый навороченный iPhone, правда? Поэтому здесь можете не беспокоиться, Карта письма, и открываю, сообщение, то есть я говорю о девайсах, и сразу же открываю Все, не нужно вам на, уже будет переписываться, вот это вот все, оно уходит Вы встретитесь, у вас будет горячее, горячее общение Карта лиса, вы найдете какой-то свой путь, возможно тут проигрываются какие-то преграды в отношениях у кого-то да. Вы найдете свой путь, встретитесь, и у вас будет вот такая жаркая, полкая встреча и возникнут чувственные отношения на постоянной основе. Одиночество уходит. Я все карты подняла, показала, для того, чтобы не было сомнений в том, что это действительно эти карты выпали да, в раскладе. Все три, как ни, как ни удивительно, все три позиции сегодня загаданные, ваши варианты, были просто восхитительны. И я бы сказала, во всех чувствовалась тревога именно... Вот того человека, который смотрит, я вас ощущаю. Ощущаю, как вы переживаете, как вы мучаетесь. Не стоит этого делать, потому что вот вы когда переживаете, включаете и смотрите, вы, ну как сказать, немножко, знаете, как задерживаете это время? Вы наоборот, находитесь в кайфе уже, как будто бы это происходит. И тем самым вы ускоряете те процессы в жизни, которые вам интересны. Понимаете? То есть... Когда вы находитесь, вот я гадаю и говорю, смотрите, карта нового, новая уже на пороге, новая судьба. У кого-то, кто сейчас меня слушает, задает этот вопрос, новая судьба у кого-то. Ну, возможно, это тот человек, который смотрел первый вариант и смотрел и третий вариант. Вообще правильно смотреть все абсолютно видео от начала до конца, потому как, во-первых, это помощь именно вам. У меня некоммерческий канал. Я делаю это все исключительно вам, для того, чтобы немножечко вам помочь. Потому что знаю, насколько вам тяжело. Особенно было в этом месяце. Потому как сама проживала этот месяц дома на самоизоляции. И находила в себе силы не только улыбаться, но еще делать для вас эти видео. Поэтому я буду очень рада, если вы поймете меня, услышите меня. И начнете как бы, во Вселенную вот эти вибрации не страха и подавленности отправлять. да, Потому что каждый человечек, он это отправляет все-таки. А отправлять э, друг дружке в том числе да, э, в виде какого-то позитива, пусть маленького, небольшого, но позитива. И тогда, вот смотрите, волшебным образом маятник запустится в обратную сторону, будет показывать... Не минус, а плюс. А плюс, а что мы хотим? Мы хотим положительных эмоций, правда? Положительных вибраций. Ну что ж, я очень рада была вам помочь. Как всегда, ваша Елена. Пишите комментарии, комментируйте, что вам там интересно. Потому что я каждый раз смотрю, что вы пишете. И от этого уже отталкиваюсь. Потому что тем может быть миллион. Но какая-то же вам самая актуальная, вот на сегодня, вот, вот щелкнула, вот я сегодня хочу понять, а что там, вот там, вот и там, вот и вот там. И вы просто пишете тему, и я по количеству голосов уже понимаю, да, вот эта тема интересна. Ну что ж, я очень рада была, что ваше отношение к себе самой улучшилось, и вы больше не депрессируете. Вот сейчас я это почувствовала своим сердцем. Всего вам доброго, вот такое вот большое сердечко от меня и воздушный поцелуй. Пока!